Друзья, всем привет, меня зовут Сергей, попали на канал Акигай. Сегодня мы проведем торговлю в реальном времени Давненько у нас ее не было на нашем канале а Вместе с вами посидим, проанализируем А я сделал такую рубрику, да, помните, что вы сначала анализируете, потом я говорю свой анализ И так мы сверяем, как бы, анализ друг друга, и вы обучаетесь Вот по такой схеме сегодня будем работать Давайте с вами начинать У нас долларовый счет сегодня, это старенький аккаунт Давайте я покажу вот, когда-то я вкладывал 100 долларов и столько вывел, теперь повторно вложил 100 долларов. Давайте торговать, давайте искать ситуации. Сегодня мы будем торговать по свечному анализу, открываем М15 и ищем определенные свечные паттерны. Я всегда ищу паттерны для начала на М15, потом смотрю более большие таймфреймы и так далее. Смотрите, валютная пара доллар-сварский франк, давайте посмотрим более большие таймфреймы, вижу ситуацию хорошую. Окей, okay. ну давайте, вы сначала анализируете, потом я говорю свой анализ. Я думаю, здесь логично, куда заходить. Это М15, смотрите, анализируйте, можете ставить на паузу. Теперь открываю часовой таймфрейм. Можете анализировать часовой таймфрейм. Немножко отдалю. Давайте еще открою М30. Анализируйте, смотрите И давайте я скажу свой анализ Но перед этим мы зайдем Зайдем мы на На 51 минуту На 51 минуту На понижение Так, это не то Это не время экспирации 51 минута Заходим вниз Итак, смотрим анализ ситуации Мы видим, что у нас шел Уверенный восходящий тренд вот нашел тренд, потом цена наткнулась на уровень сопротивления, который находится вверху. Немножко об него побилось. Далее мы видим, что цены уверенно вытолкнули с уровня сопротивления. Образовалась свеча с тенью сверху, молот, который указывает на понижение. И уверенная свеча на понижение. Отдельно, то есть это нам говорит о силе о медведи на данном месте. Здесь находится определенный локальный уровень поддержки. Локальная область. И, вероятнее всего, цена пробьет эту область, поскольку у нас было сильное уверенное движение вверх, и пойдет цена на коррекцию. Окей, смотрим дальше. Открываю часовой таймфрейм, все по порядку делаем. На часовом таймфрейме у нас до конца жизни свечи остается 19 минут. Что мы здесь видим? Вот у нас тренд на повышение. Посмотрите внимательно на свечи. То есть сначала нашла огромная уверенная свеча, потом менее уверенная, еще менее уверенная еще менее большая и совсем маленькая. То есть цена совершила импульс, и потихонечку он начал ослабевать. Далее мы видим, что цены опять же вытолкнули с уровня сопротивления. Образуется у нас уверенная красная свеча, но до закрытия остается еще много. Какие факторы здесь еще есть? Немножко далее график. Во-первых, это тренд на понижение, который здесь идет. Здесь находится даже определенная трендовая линия. Давайте точно нарисуем трендовую линию здесь. Вот через эти максимумы ее можно рисовать. Как видите, здесь хороший уровень сопротивления, трендовая линия. Также есть хорошая горизонтальная область сопротивления в данном месте. И мы хотим словить реакцию на понижение. Открываю M30, 30 минут тайфрейм. Здесь прекрасная ситуация вырисовывается. Видим на конце зеленых свечей тени сверху, то есть цены выталкиваются с этого уровня, постепенно сила быков ослабевает. Далее, образовался паттерн поглощения, который указывает на понижение. И зашел я здесь до конца жизни следующей 30-минутной свечи, поскольку на М30 образовалась более уверенная ситуация по визуалу, по свечной формации. А напоминаю, что я отрабатываю паттерн 2-3 свечи. Зашел на 51 минуту, давайте с вами ждать, и параллельно будем искать еще ситуации, поскольку это у нас долгая сделка. Смотрите, валютная пара евро-японская иена, давайте с вами проведем анализ. Во-первых, анализируйте вы, это М15, смотрите ситуацию, можете опять же ставить на паузу. Открываю часовой таймфрейм. ой ой ой ой ой ой ой Увереннейшая ситуация, можете анализировать. Откроем М30 И давайте разбираться в анализе Опять же, для начала зайдем Зайдем мы здесь На М15, в принципе, можно положиться Зайдем на 30 минут На 30 минут свеча у нас подходит к своему концу Давайте все-таки подождем одну минуту до закрытия На всякий случай Окей, 10 секунд остается закрытие свечи мы заходим здесь на повышение. Давайте с вами разбираться в анализе. Начнем мы в этот раз с часового тайфрейма. Смотрите, что вы здесь видите. У нас здесь образовалась закономерность eg на часовом тайфрейме. Импульс мы видим. Далее скопление. Далее еще один импульс. И здесь находится сильнейший уровень поддержки. Мы ожидаем коррекционное движение вверх. Открываем М30. Здесь мы видим на уровне поддержки паттерн. Опять же, поглощение. Быки потихонечку перехватывают инициативу на себя, учитывая тоже здесь уровень поддержки. Опять же видим тени снизу. То есть сила медведя ослабевает на данной области. Поддержки. Переходим на М15. Здесь, давайте немножко приближу. Опять же видим многочисленные тени снизу свечей. Здесь три достаточно уверенных свечи на повышение по сравнению с остальными. После этого движения на повышение образовалось небольшое коррекционное движение. Здесь мы видим тень снизу, то есть вероятнее всего Коррекционное движение закончилось, и цены будут продолжать тянуть, тянуть на повышение от этой области поддержки. Здесь мы в большей степени опираемся на именно закономерность, которая образовалась в часовом тайфрейме, а свечные паттерны нам указали на точку входа. То есть свечи нам говорят о том, что начался отскок от уровня. И давайте еще одну сделку заключим, третью. Пока идут эти, найдем ситуацию. Итак, я посмотрел М15 все валютные пары и М30 все валютные пары и ничего не нашел. Поэтому давайте ждать завершения этих двух сделок. Итак, друзья, остается 20 секунд. У нас первая сделка подходит к своему концу. Словили мы движение здесь на повышение. Вот оно видно по тени. Теперь цена у нас немного откатывается. Сделка у нас сейчас закроется. Остается буквально 8 секунд. И мы получаем с этой позиции плюс. С этой сделки мы получаем плюс. Осталась еще одна сделка. Давайте с вами ждать ее завершения. Что у нас здесь? Здесь не очень хорошая ситуация вырисовывается. Цена совершила движение на понижение. Теперь откатилась, при этом достаточно уверенной свечой. Будем с вами смотреть, будем с вами ждать окончания сделки. Остается еще 15 минут. Итак, друзья, остается 10 секунд. Наблюдаем еще одно движение вниз. 7 секунд. Ждем завершения сделки. Сделка у нас закрывается в плюс. И получаем мы сегодня 2 плюса. Возможно, хотелось бы еще отработать дальнейшее движение вниз. Но а, здесь у нас тоже цена пошла дальше на повышение. Для вас прошла 1 секунда, а для меня прошел уже час. Я все эти сделки ожидал, поэтому, друзья, на сегодня мы заканчиваем. Скорее всего, видео получилось коротеньким, но напоминаю, что лучше хотя бы немножко пользы, но каждый день. Тем более, вчера я выпустил достаточно обширное 30-минутное практически видео с ответами на вопросы. Можете его посмотреть, если не смотрели. Там куча полезной информации по трейдингу. Вылезло видео в подсказке. Друзья, вы можете поддержать меня лайком и комментариями. я стараюсь для вас каждый день. Всем огромное спасибо за просмотр Всем желаю всего самого наилучшего Всем профита, побеждайте, друзья И всем пока